Маликова, по вашему мнению, а гадать на картах это хорошо? Если вам хочется гадать на картах, ну что же вас может заставить это не делать? Если вам хочется гадать, гадайте. Я самоучка неплохо получается. По слухам, посвящение нужно, иначе те силы накажут. Нет, никакого посвящения не нужно. Нет никаких посвящений в карты, в гадания и так далее. Есть просто люди, у которые, которым, которые могут снимать информацию, есть люди, которые не могут снимать информацию. Об этом я сегодня говорить не буду. Анна Ивановна. Анна Иванова. Здравствуйте, Андрей Дрич. слышала у Садгуру, что люди, пожившие более 84 лет, перевоплощаются через тысячу лет. Правда ли это? Вся особенность, которая связана с воплощением людей, она, по моему мнению, является заблуждением. Почему я это говорю? Я считаю, что и прошлое, и будущее сформировано в виде объемного куба. В этом объемном кубе человек, как энергетическое вещество, ярко сияющее, может двигаться вверх и вниз. В случае, если человек движется вверх, то человек рождается в будущем. В случае, если человек производит что-то в этой жизни неправильно, не так, он рождается в прошлом. Поэтому в случае, если человек убийца, если человек наслаждается от э, страданий других людей, он может попасть в средневековье и прожить еще раз свою жизнь в тяжелом средневековье. Я считаю, что это происходит одномоментно. Почему я так считаю, объяснять не буду. И точно так же, как садгуру не может доказать свои идеи, точно так же я не могу доказать свои. Останемся все в виде гипотезы и в виде возможно наши гипотезы в дальнейшем станут парадоксами времени и так далее